Здравствуйте, в эфире программа «Актуальное интервью» в студии Вячеслав Власенко. И сегодня у нас в гостях координатор Федерации автовладельцев России по Красноярскому краю Егор Фролов. Здравствуйте, Егор. Добрый день. Ну, Егор, у нас одна из вечных наших проблем, это, конечно, дороги, бед российских. Вот сейчас в Красноярске и в Красноярском крае, конечно, но ну, в по Красноярску поговорим, начался ну, самый сезон дорожного ремонта. Уже изменена схема движения, но ну, вот вы первые шаги вообще как оцените? Вы по этим дорогам тоже ездите и вот даже начали раньше выезжать. Ну да, мы со своей стороны проводим и рейды, те, которые, к примеру, мы знаем участки, на которых будет производиться капитальный ремонт, э, но... Э, участки по ямочному ремонту они не определены они определяются по фактам а, рейдов там тоже же УДИПу управления дорог и благоустройства но ну, естественно и мы проводим свои рейды к примеру буквально я уже на этой неделе заканчиваю по кировскому району дальше поеду по свердловскому району и так далее то есть а, хвачу весь город а, мы составляем а, обращения причем в прошлом году таких обращений мы составили ну, на, на примере был самоубитый кировский район, там было составлено 5 томов по 150 страниц именно ямы. То есть, ну, одна страница приблизительно, это одна яма один адрес. вот Массовые нарушения не только с точки зрения ям, это и Бордюры, это и тротуары, это и автобусные остановки, то есть карманы, в которые автобусы просто не помещаются, это и пешеходные переходы, которые водителю просто не видно из-за зарослей на дороге, это и освещение, которое также либо зарастает. Причем вчера наблюдал такую картину, когда те же э, горсвет меняют светильники, но при этом при всем не обращают внимание, что они этот светильник меняют ну, просто в зарослях. То есть я больше чем уверен, что завтра туда никто не приедет и ну, не обрежет эти ветки. Этот факт я зафиксировал, причем зафиксировал именно с той точки зрения, что вот ваши сотрудники вам передавали эту информацию, что заросшие. Такое ощущение, что нет, потому что, вот, к сожалению, у нас... Почему-то, что чиновники, что подведомственные организации, когда проводят какие-либо проверки, если вот их эта ситуация не касается, они просто не обратят на нее внимания. Мы с вами часто видим, да, когда у нас наносит разметку, по ямам э, идут, то есть это подрядная организация, выполняя одни работы, не, не замечает то, что имеются другие нарушения и, скорее всего, не передает управление дорогой благоустройства об исправлении данной ситуации. Такие факты очень сильно нас возмущают. Егор, а если все-таки вернуться к той схеме, но это, вот, так сказать, первое Изменения схемы движения uh -huh. в центре города, это предвестница масштабного ремонта, который у нас предстоит этим летом. Вот. Она изначально вызывала нарекания, в том числе даже у главы города, uh -huh. хотя, наверное, скорее всего, он участвовал в какой-то мере в ее разработке. Потом вроде все пришло в движение. Вы-то как ее оцените? В начале января еще эту схему мы обсуждали в управлении и благоустройства. Тогда мы очень сильно обрадовались, что до работы еще полгода, да. мы в начале января уже обсуждаем этот вопрос, мы прорабатывали схему, как по едут потоки. Было предложение, если перекрывается коммунальный мост, то перенаправить правый берег, чтобы утром они ехали через Октябрьский мост, вечером они возвращались через Четвертый мост. Данная схема моделировалась на компьютере, я с ней ознакомливался, вносил свои предложения. Вносил свои предложения, такие как, к примеру, да, на сегодняшний момент, если отправляют на партизана Железняка за место коммунального моста с утра, что при этом, при всем, на сегодняшний момент партизаны Железняка и так стоит колом. И как туда отправить от 3000 до 5 тысяч автомобилей в час ну, – это просто нереально. На сегодняшний момент коммунальный мост пропускает от 3 до 5 тысяч а, автовладельцев в час. При этом, при всем, а, мне давали пояснение, что ну, автовладельцы, уперевшись здесь в пробку, поедут дальше. Куда они дальше поедут? На Шахтеров. Шахтеров как стояло, так и стоит. Нам всем презентовали, что вот Брянская развязка на Брянской развязала всю ситуацию. Развязала она только со стороны Калинина и первой Брянской. Вторая Брянская на спуск как стояла, так и стоит по сей день. Данная развязка не помогла. Почему? Потому что нет выезда на МРЧК дополнительного, отдельного. Нет выезда на ту же первую Брянскую со второй Брянской. В любом случае проезжайте через кольцо. В любом случае, действуя правилами дорожного движения, пропускайте тот, кто едет по Кольцу. Таким образом, вот вам дополнительная пробка. И вот та схема, которая на сегодняшний момент принята, она вроде как должна работать, но те предложения, которые мы вносили еще в начале года о э, проработке именно схем дорожного движения дальше, как поедут автовладельцы, как э, должны действовать э, дорожники поэтапно, то есть к примеру, в феврале просчитать все потоки, э, в марте попробовать расставить эти знаки, протестировать, как это пойдет, э, в апреле Установить щиты со схемами, как объезжать эти пробки, чтобы автовладельцы начали уже в апреле ну, понимать, как они поедут в мае. В мае начать ремонтные работы. Не будет возмущения от автовладельцев. Все будут готовы к этим схемам. Все будут понимать, куда ехать. Схемы будут и сами проезды готовы. То есть транспортные потоки должны были бы рассчитаны. И пропускная способность еще в феврале должна была просчитана быть. Дорожные знаки также проставлены в марте. Но при этом, при всем, ничего этого не произошло. <кười> <кười> вот скажите, это как бы еще все-таки эта система, она уже была рассчитана с учетом того, что у нас закроют коммунальный мост, а его все-таки закроют, или нет? И все-таки, как вы считаете, вот, ну, коммунальный мост уже переносили, конечно, открытие, закрытие, точнее, коммунального моста, перекрытие его. Все-таки оно будет, это уже решение принято, ну, на ваш взгляд, если в будущее заглянуть, ну, что будет в городе? Ну, на следующий момент, то, что компания «Сибиряк» да, взялась за ремонт капитального, э, ремонт коммунального моста, э, здесь нами в первую очередь наблюдается то, что это, во-первых, по просьбе властей, потому что ну, настоящие мостостроители, они прекрасно понимают, с чем они могут столкнуться. Это э, тоже вещи, которые мы ранее озвучивали, это и швы температурные, которые придется заказывать по спецзаказу, который ну, выполняется не в нашей стране. При этом, при всем, мы видим и наблюдаем ту картину, что, скорее всего, с Сибиряком договорились, что никаких мер к нему применять не будут. И, и естественно, компания «Сибиряк» взялась. И эту схему мы разрабатывали уже с условием, что будет перекрываться коммунальный мост. Но, скорее всего, с тем, что придется заказывать все-таки швы за границей, мост будет перекрыт еще очень долго. Ну вот, тем более, уже схема, точнее, перекрытие сдвигалось все дальше и дальше. Вот уже июнь месяц, хотя планировали там еще в самом конце мая его закрывать. Это хорошо или плохо? Это То есть нам дает сейчас поездить, и потом ну, строителей заставить побыстрее работать? Или это наоборот, возможно, что мы и вплоть там, до нового года будем без сроки, нашего коммунального моста? Действительно, сроки от этого не уменьшатся. В любом случае, существуют нормативы там, по застыванию бетона, потому что э, придется сначала вскрыть... Чистовой асфальт, потом черновой асфальт, затем существует бетонный слой, затем коммуникации идут, которые посередине моста. На все это требуется очень большое время для того, чтобы застыл бетон, э, схватились все коммуникации, протестировать их, затем уложить асфальт и только тогда запустить. При этом при всем ну, никакие сроки от этого не уменьшатся. Хоть как-то заставляя подрядчика делать быстрее, у него это не получится. И то, что сейчас оттягиваются сроки, это как раз говорит о том, что могут не успеть. Ну по лету все-таки у нас понятно поток машин поменьше, кто-то уезжает в отпуска, кто-то может быть там еще куда-то, ну, меньше люди ездят. А как осенью -то тогда быть? Что ну, будет? Мы если сейчас уже начнем стать в пробках при начале ремонта коммунального моста, в сентябре, естественно, начало учебы приезжают все с отпусков, и мы увидим очень большой коллапс при условии того, что схема, которую я вам также уже говорил, не отточена до конца, не предусмотрены варианты объездов, не предусмотрена э, установка новых дорожных знаков, а самое главное, даже та схема, которая на сегодняшний момент заработала, она не подготовлена к принятию большого потока автотранспортных средств по причине того, что также отсутствуют дорожные знаки, Дорожное полотно не соответствует требованиям, то есть автовладельцев запустили по несоответствующим требованиям дорожному полотну объезжать ремонт коммунального моста. То есть для того, чтобы все-таки впустить эту схему, надо было проработать и дорожные знаки, и схемы обозначения объездов, и дорожное полотно подготовить, и расставить именно дорожные знаки по самому движению. На сегодняшний момент мы видим только, закрыли до да, парковки по краям объездных путей, но при этом при всем мы видим, что дорожное полотно на сегодняшний момент не соответствует требованиям норм безопасности. Угу. Егор, ну вы очень пессимистичен, очень критичен, я бы сказал даже так. Тем не менее, скажите, вот в этом году ну, рекордный миллиард 700 миллионов, сколько я знаю, выделили на ремонт наших дорог. Скажите, вот вы уже... Ну, увидели, куда вложены эти деньги? Ну, на сегодняшний момент этого пока ничего не видно, причем э, больше, что ну, на сегодняшний момент настораживает, что э, некоторые работы, да, ну, по снятию даже поверхностного слоя асфальта проведены давно, э, бордюры заменены давно, а вот работы до сих пор не начаты, э, непонятно по каким это причинам, причем э, вот... Те вложенные деньги, которые мы сегодня видим, что они будут вложены на ремонт дорог города Красноярска, они могут быть потрачены впустую, потому что те наши обращения в администрацию города о том, чтобы власти задумались о качестве асфальта, чтобы они не были потрачены впустую, к сожалению, они были проигнорированы. Причем мы факты доводили о том, что битум на сегодняшний момент не соответствует действительности, ведь при модернизации Ачинского, Омского, МПЗ – увеличилась вытяжка белых веществ с битума, при этом при всем битум потерял свое качество. Таким образом, причем нефтяники также каким-то образом повлияли на снижение норм ГОСТа к битуму асфальтобетонному. При этом при всем мы сейчас видим, что у нас асфальт сходит вместе со снегом. Происходит как раз по причине того, что на сегодняшний момент битум, который используется в асфальтобетоне, не соответствует. Плюс Тут гравий, который используется, мы э, часто видим, как э, речной камень, он не расколотый, а просто вот, как шариками он шел, его просто уложили. Естественно, верхний слой вычищается, в него из-за качества также битума проникает влага. Зимой замерзая расширяет структуру асфальта, ну и весной, когда все это начинает таять, мы с вами видим, как это все выкрашивается, все это вываливается. Это результат некачественных работ. Это факт того, что на сегодняшний момент, потратив миллиард семьсот в этом году и еще ровно столько же в следующем году к Универсиаде эти дороги не доживут. То есть вы считаете, вот вы уже употребили расхожее выражение, что асфальт сойдет вместе со снегом, то есть сейчас миллиард семьсот. В следующем году миллиард семьсот универсиада у нас и будет, И тоже уже никто не перенесет. То есть у нас получается к универсиаде дорог -то что -то не будет, хотя эта задача стоит на самом высоком уровне. Самая высокая задача, причем руководитель УДИП мне честно признавался о том, что он очень сильное волнение использует, потому что деньги федеральные, следят за ними федералы. То есть на сегодняшний момент еще создан наблюдательный совет, и я как координатор ФАР вхожу в этот наблюдательный совет за исполнением качественных работ. Но ну, пока этих работ как таковых сильно не видно, пока, ну, только остается догадываться. Причем, ну, даже улицу Вимбаума на сегодняшний момент перекрыли, посмотрите, как там уложены бордюры на островках около автобусной остановки, и насколько полностью там заменен асфальт. Он заменен только там, где ездит автомобиль, а там, где он примыкает к борту асфальта, к борту дороги, ну, грубо говоря, не было никакой замены. Егор, вот у нас на канале запущен проект «Красноярск рулит», задача которого, ну, не только показать и найти, да, наши наболевшие проблемы, но и помочь их решить. Вы, как общественник, как координатор ФАР по краю, ну, этими проблемами занимаетесь уже достаточно давно, вот. А скажите, на ваш взгляд, все-таки, ну, власть вот в этом вопросе, она прислушивается к мнению общественника, которым вы являетесь, и журналистов? Или все-таки, ну, работают, как работают, а там что-то показали, показали, ну... Вы знаете, раньше мы видели какую-то реакцию властей, на сегодняшний момент а, приходится заниматься бюрократической волокитой, именно вот написанием обращений. Сейчас вот даже в социальных сетях ко мне а, автовладельцы обращаются, я уже пишу, хорошо пишу обращение, собираю документы, всю документацию, которую отправили, начинаю писать обращение. А, автовладельцы начинают возмущаться, а что так нельзя, почему тебя что никто не слышит и не понимает нас никто не слышит, не понимает, автовладельцы сами жалуются. Но на самом деле на сегодняшний момент это так. Приходится писать официальное обращение, потому что то, что говорят на слова, обещают, мы на сегодняшний момент не верим, потому что этого ничего не исполняется. При условии даже... Один из примеров обратились к нам жители улицы Делегатская Цементников с просьбой установить лежачие полицейские. На сегодняшний момент там существует Школа 25. -я. Ранее мы поспособствовали там установке пешеходного перехода. В сегодняшний момент жители попросили, так как недавно сбивали там детей, уложить лежачий полицейский для того, чтобы снизить скоростный режим и предупредить как-то автовладельцев. В прошлом году нам пообещали, что сделают. В этом году нам уже отвечает руководитель департамента городского хозяйства, извините, денег нет. Егор, ну у нас времени мало, так, скажите, опускать руки или, не знаю, или выходить самим, там, ямы закапывать, там, знаю, полицейских устанавливать, ну, люди же не могут. По этим сделать. всем фактам, вот, когда получаем мы такой ответ, получаем другой, просто чиновники, видимо, забывают, что они ранее отвечали, что они сейчас отвечают. По этим всем фактам мы отправляем в прокуратуру, прокуратура разбирается и выносит предписание. Такой же из примеров, это э, развязка в Солнечном, которая разваливается вот с момента начала ремонта 2014 года и по сей день. Выезд из деревни Бадалыка в районе Северного шоссе просто невозможен. Спасибо, Егор, большое. Будем все-таки оптимистичнее. А я напоминаю, это была программа «Актуальное интервью». Ее для вас провел Вячеслав Власенко. И сегодня у нас в гостях был координатор Федерации автовладельцев России по Красноярскому краю Егор Фролов. Спасибо, что были с нами и до свидания.